Какие квартиры в Сочи можно купить до 3,5 миллионов? Друзья, всем привет! Сегодняшний выпуск из рубрики «Будни Риэлтора" Я с покупателями, и мы смотрим квартиры в Сочи до 3,5 миллионов. Да, есть запросы, есть предложения, поэтому показываю и вам. Начали мы с района КСМ, улица Абавяна, мини-маркет и автобусная остановка прямо возле дома. Вот так выглядит сам дом. Вот такой подъезд. Люди уже делают ремонт. Как можно из такой небольшой площади сделать однушку? Санузел совмещенный, кухня, изолированная, общая площадь 22,2 квадратных метра, 24,1 квадратный метр, чистовая отделка, высокие потолки, две световые точки, цена 3500. Здесь частный сектор. Попасть сюда можно с улицы Пластунская и также с Макаренко, с улицы Вишневая. Следующий объект у нас тоже на Абавяна. Чтобы не запачкаться. Вот такая красота. Территория закрытая. Детская, спортивная площадка. Вот такие веселенькие дома в стиле лофт. В подъезде тоже неплохо. Но здесь разные есть предложение. Кстати, хорошие тикупакеты. Есть вот такие с террасами. В общем, от 15 квадратных метров от 2,5 миллионов, в зависимости от площади. Как вам такая концепция? На мой взгляд, неплохо. Когда все обживется, вообще будет огонь. Но и цена будет другая. Мы переместились в раздольное, на улицу Тепличная, прямо неподалеку от Министерских озер. Неплохо здесь, уютненько. Посмотрим, что там внутри. Ладелка неплохая. И в подъезде, как видите, вот 23 с небольшим метра, Одна световая точка, небольшой санузел и еще одна выделенная комната вот с таким видом. Вот такая 24 метра. Здесь и санузел побольше, но окно одно. Они все идут в одну цену. Кстати, высота потолка на самой нижней точке, как видите, немаленькая. Место здесь абсолютно ровное. Автобусная остановка магазины прямо возле дома. До моря 4,5 километра. Цена крайних этажей 4 миллиона. Если ниже, минимальная стоимость 5200. И это мы переместились уже, видите, третья бригада. То есть это остановка, магазин тут прямо поблизости. Такое вот окружение. Территория, как видите, закрытая. Это тоже раздольная. Вот так выглядят сами дома. В окружении нацпарка. Сразу попадаем на второй этаж. Площадь ну, прямо чуть меньше 20 квадратов. Санузел вполне себе. Такая студия. Но у нее цена 3,250. Вот с таким видом. А это угловая. 24 квадрата, у на 4 миллиона, ну с таким же видом. В данный обзор не вошли квартиры внизу Макаренко на улице Пластунская с ремонтом. 16 квадратов, 3,5 миллиона. Есть 11 квадратов за 3,200. Как видите, в Сочи есть бюджетные квартиры, причем с документами. Сделки сразу регистрируются в Росреестре. В общем, у нас всегда для вас найдутся интересные предложения. Звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк-Стрит. До новых видео. Пока.